на два мероприятия, но эти два мероприятия проходят в разных местах Москвы. Здесь еще можно пожрать. Именно это я сейчас пойду сделаю, сделаю себе кофе, поем какую-нибудь да, но я после того раза когда мы. Но вообще классно. А здесь, наверное, если кто из зависит от того, как Очередь моего интервью. Сколько Давай. подписчиков? У меня сейчас 37 тысяч. На одном канале, а на втором тысячу. Нормально. Вот. И как я часто ролики выходят? Ну, сейчас точно раз в неделю. На прошлой неделе вышло три ролика. И я так э, стараюсь ну, слушать аудиторию. Сейчас очень много к каждому практически отвечаю в комментариях, но если только человек не пишет изначально, что э, типа иди нахуй. <laughs> вот, я как бы, ну, по-разному, в разном настроении заходят люди, то есть, и у меня обычно видео это влоги, вот, либо я рассказываю, как стать актером, либо что-то, какой-то лайфхак, вот, либо какой-то ивент-встреч, как сегодня, ну, то есть, я так просто прямой взаимодействие скажу так я еще покажу ты, в... ты тоже в кино снимаешься? ну бывает О, вот круто. обычно ирочка но если повезет хорошо заплатит, то это парнишка вот не хочешь кстати к нам не не не не серьезно у нас сейчас как раз икона не хватает ребят не я не к тому ясно Ой. У тебя, кстати, есть уже парень? Нет. И не будет. Почему? Ты хочешь остаться девственником до свадьбы? Нет, я просто девушек люблю. А, девушек люблю? Да, у тебя странная интация, как она называется? Забыл. Зофи. Не помню. Герлфил. Герлфил. Кстати. Нет такой интации, Герлфил. Я предлагаю пожирать халявную еду. Да, да? можно. Это... Это ты, значит, пролил, да? Ой. Ну, конечно. Как будто не занесло. Все, как будто, вы ну, не участвовали сюда, они, не сюда проливают кровь. А следующий залпится? Толпец... Нет, а, еще пока что. Такой не досталось. Потому что все знают, что ты гей. Нет. Никто не знает. Просто человек, он по не сказал, правда. А вам снять. Да все это брехня, не верьте. Все это брехня, не верьте. Поняли, да? Кабачки были лишними, Тебе там не тесно? Нет. Ставьте лайки. Фабиолера очень многош. Не продахнулся чистеся. Ну что, идем на второе мероприятие от Ютуба. Я не проиграл. Я никогда не проиграл. Че, какой счет? Пользу, пока я приношу удачу команде противника Клэп, Давыдов, а, как стал за выход. там Ну, а, а И это меня а, и там а, в вот этот где... а, а, в... оригинально. А, да, я Я <смешки> <смешки> <смешки> <смешки> <смешки> просто а -а -а -а. Ты что а Моду Москвы вспоминает. Приехать Ты можешь показать, что это, типа, Да, я вновь не могу. не пошел это реально он Когда халявный бургер? Не, я ел в Бургер Кинге Вкусный Все, мероприятие закончилось, мне было безумно интересно, думаю, уже пора идти. Эрик Рыжий. Ну что ж, на этом все. Я буду очень благодарен тебе, если ты поставишь лайк, потому что я очень старался над тем, чтобы этот ролик получился классным. Ждите в скором времени больше новых видео. Ну а с вами был Булик. Всем пока-пока!